Начните думать и чувствовать, как клиент, который хочет купить. Подумайте, что вы ему можете предложить, как вы можете помочь решить его проблему, Если так, чтобы это выгодно лицо, было. Теперь следующий раз, чтобы они купили, нужна большая акция. Это утопическая модель. И можно звонить, но шансы гораздо хуже. Звоните те, кто без акций покупал. Давайте лучше персональную тренировку в подарок. Это как бы руководство своему донесите. Не надо много давать скидок. Когда человек уже почувствовал скидку в 50%, он на 30% уже не пойдет. А 10% это для него вообще смешно и неудобно. Забывайте про скидки. Мужчине что-то надо, он купит это в три раза дороже. А женщина, если видит скидку, то она даже купит то, что ей не нужно. Это вот про, про скидки. Но кроме цены есть еще другие факторы. Это атмосфера, это тренажеры, это тренера и так далее. Поэтому показываем клиенту ценность, его ценность, какие выгоды он получит в вашем а, клубе. И тогда цена не будет иметь значения уже ключевого. А, следующее. Никогда не просите у клиента его номер, телефона, пусть сам звонит, если ему нужно. Это вот любимая ваша.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 то есть вселить в него уверенность, что он попал в правильное место, где ему смогут помочь решить его проблему, и где перед клиентом открываются новые возможности. Если вы хотите стать лучшей фитнес-сетью в Беларуси, самой клиентоориентированной, то внимание клиенту стоит на первом месте. Сейчас среди равных выигрывает тот, кто предоставляет лучший сервис для клиентов. Согласны? А сервис это что? Это клиентоориентированность. Это максимум услуг и максимум внимания к каждому клиенту. Позвоните, позаботьтесь, спросите, как дела, куда пропал, все ли в порядке, ничего не случилось. Если что-то радостное случилось, ребенок родился, да порадуйтесь за человек, Переехал в другой район, ну прекрасно. Не забывайте своим друзьям, которые остались на этом районе, нас рекомендуют. Проявите заботу о клиенте. Помните, что клиент хочет от вас? Внимание к себе в первую очередь. Ему так приятно, что вы помните о нем. И просто звоните, как дела. Вы повышаете лояльность клиентов, устанавливаете с ним рапорт автоматически. И он уже, когда вдруг решит, что в сентября надо выходить, и он до этого не, дум, не помнил, не, не знал, не мог решить, куда он пойдет, он уже в сентябре придет к вам. Даже если здесь и сейчас он скажет «нет, я пока не готов». Но потом он сделает. Для чего работает имиджевая реклама? Кто физически не способен пяти клиентам позвонить в день? Поднимите руку. У кого прям капец как завал, что пять клиентов он не, не сможет прозвонить? Хорошо, в другой день есть возможность 10 десяти позвонить? А когда мы хоть, мы ждем пока все, все и ждем, когда И тогда вы сможете тогда звонить. Мы можем, все смогут позвонить пяти клиентам в день. Поднимите, кто может реально пяти клиентам в день позвонить. Прекрасно. Если вы в день будете звонить пяти спящим клиентам, которые 2-3 месяца не приходили, открыли базу, посмотрели, кого не было пару месяцев, позвонили пяти клиентов, посчитайте, сколько в месяц, 5 на 20, сколько получается. 100 клиентов. 100 на 3 – это 300 клиентов, если 3 менеджера работает. 300 человек в месяц. Это нормальный оборот? Это более чем. Это всего лишь 5 клиентов в день. Какое желательное действие? Дальше ему следует вводное слово. Это слово «однако». Чисто. Можете записать «однако» или «хотя». Итак.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 либо попробуйте э, месячные посещения. Смысл понятен? Выявлено, когда я обижал клубы. Э, у человека заканчивается абонемент, администратор его вылавливает на выходе. Вы абонемент не будете продлевать? Я заметил, что есть люди, которые говорят, не будете продлевать.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 Вам это говорить. Вы встраиваете человеку печаль, а потом радость. Продлевать апонемент будете? Вначале было очень натянуто до тех пор, пока не предложила бесплатную тренировку. Вера аж расцвела. Да. И как-то жизнь наладилась. И даже Оля-Оля убрала руки вот отсюда. Начала жестикулировать все. Понимаете, вот когда увидела, что Вера немножко раскрепостилась, и сама раскрепостилась вместе с тем. А, не создавала позитивного настроения. Очень натянутый вначале был диалог, заметили? Очень тяжело он шел. А потом уже, когда про бесплатную заговорили, я бы, знаешь, сказала, что вы можете заниматься, сегодня свой классный тренер, очень рекомендую, хотя бы одну-две тренировочки взять у него. Ну, девочки, ну это сработало бы. Согласитесь. Как оцените? Молодец, пошавай. Я улыбалась и, и жестявляла, да, да. и все поспрашивала молодец. Да, да. Ну, и клиент хороший, чем попался клиент да, попал да, да, очень да, тяжелый да. на самом я деле. Не клиент, не не лист, который да, ничего не, не знает. Что знает что да, это сложный старый. клиент, нигде да. не работает, сам не знает, что хочет. Она о, великолепно справилась да, со всеми да, вот этими вот неопределенностями, показала выгоды, рассказала. Замечательный пример. Так что, молодец. Хорошо. Да, а? это как Впереди много и долго, потому что теория, она не работает. Все, что вы тут сегодня, эти пять модулей слушали, это все э, голые буквы, которые под собой не несут никакой основы если только это не будет использоваться в практике, поэтому девочки, практика, внедрение тестирование, это лучший ваш помощник, мы к сожалению не можем вам в этом помочь потому что мы не можем за вас сделать эту работу это только от вас зависит и сегодня уже даже на кейсах вы увидели что первый, второй, третий человек еще было много ошибок ближе к концу у нас уже практически идеально то же самое, сегодня вы делаете много ошибок, завтра меньше, послезавтра еще меньше и уже через неделю любви у вас будут прекрасные, великолепные результаты вы будете щелкать как орешки всех клиентов играть с ними в игру кто кого кто больше продаст кто больше клиентов счастливыми сделает и здесь важно не просто втюхать да мы помним что клиент должен оставаться счастливым после того как вы ему продали он должен господи как я жил без этого раньше вот если он уходит с этим ощущением значит все сделали правильно и у меня есть хочу вас поздравить девочки можете смело себя называть королева продаж. Осталось немножко потренироваться, но в целом вы уже достигли этого результата. Меня зовут Малюхович Кристина, я являюсь руководителем фитнес-клуба Адреналин в городе Пинске. Мы посетили тренинг по эффективным продажам. Хочу выразить огромную благодарность Наталье и Виктору за проделанную работу. Мы приехали для повышения своих каких-то навыков продажи, а получили и огромный опыт, много практики, хорошее настроение, научились общаться с разными типами людей. Рекомендую всем начинающим администраторам и, только не начи и даже не начинающим администраторам, а всем администраторам и руководителям пройти этот тренинг для повышения своего уровня развития и для повышения продаж в фитнес-центрах.